Дорогие братья и сестры, рад, что мы в этот воскресний день могли собраться здесь, в Доме молитвы. Давайте будем занимать наши места. Я понимаю, что мы соскучились друг по другу, соскучились по той форме нашего общения, которое было до этого, где могли и обнять друг друга, и прижать, и все остальное, и в кафетерии пообщаться еще по окончанию. Но пока это еще так невозможно, но радость наша о Боге ничуть не меньше. Он нас хранит и проводит через все эти обстоятельства, которые, мы верим, для чего-то допущены им, ибо без Его воли ничего в нашей судьбе судьбе человечества не бывает. Ему все ведомо. Я хотел, чтобы мы сейчас в начале нашего служения встали для молитвы. Давайте встанем для молитвы. щий бог отец благодарим тебя за то что ты в милости своей усмотрел на в этом дне воскреснем собраться вместе и перед нашим служением было уже служение на немецком языке где братья и сестры таким же образом тебя превозносили а тебе радовались в истине твоей были наставляемы пусть и сегодняшним днем или в этом дне господи во время этого богослужения все твое божье оно благословенно, оно самое лучшее, реализуется в нас, в нашей жизни. Пусть откровение Тебе наставит всему тому, что Ты считаешь нужным нам услышать, вместить в наши умы, разумы наши, чтобы потом, в следующее время, всем этим руководствоваться. Жить этим, что доставило бы Тебе славу, а в нас имело тот результат – о котором Ты желаешь видеть в, нашем, в, нашем, в нашей жизни, в нашем хождении пред Тобою во всякое время. Мы просим, Господь, о том, чтобы то песнопение, которое мы будем совершать и воспевая Тебя, и слыша, как группа будет петь, Господи, чтобы все это приводило нас в состояние умиления о Тебе, Бог наш. Мы просим, Господь, о том, чтобы, если братья и сестры определенно остаются дома, чтобы это служение, которое сейчас записывается, когда они будут его просматривать, чтобы они могли и так же Господь все то, чем мы сегодня будем Тобою благословлены, пережить это благословение, вместить, чтобы и для них это духовная пища состоялась. Мы же Тебя, Бога нашего, за все благодарим, славим и величим. Аминь. Мы сейчас выходим на улицу выстраиваемся так, примерно так же, с расстоянием, кто-то к забору сразу к этому, и мы с прославим Господа, споем две песни, и потом зайдем назад. Мы хотим все-таки, если будет позволять погода, все-таки вместе присоединяться в общем пении, к хвале Богу, прославление Его, песнопением. Поэтому здесь мы учимся, как говорится, первый раз сегодня у нас не очень получилось, мы не слышим. Здесь распели, спели, там только начинают. Но Господь знает, что сердца едины. Если голосом мы не попадаем, так не попадаем, то едино мы в нем сокрыты. Хорошо. Сегодня от брата Антона слово. Мы сейчас настроимся, давайте, на слышание слова, чтобы это слово как хлеб духовный, от Бога приготовленный, как откровение, учение было сегодня нами принято. Пожалуйста, брат. Доброе утро, дорогие братья и сестры. Мир вам от Господа нашего. Рад быть с вами сегодня. Я не так часто сейчас на русском языке по пятницам. Мы часто имеем друг с другом общение. да. Но здесь между вами я был уже порядочно. И рад сегодня с вами обратиться к Слову Божьему. Текст его записан в Евангелии от Иоанна, Иоанна 1 глава с 35 по 39 стих. Давайте прочитаем Иоанна 1, 35-39. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидев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 Господи, с этого места проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Даруй, чтобы Твой Сын, которого Ты послал в мир, чтобы мир жив был через Него, был в центре нашего внимания, наших сердец, нашей жизни. Даруй нам для этого дар Святого Духа. Мы признаем свою нищету, неспособность. Ни я не могу это возвещать, ни то есть слушающих слышать, если ты не откроешь уста и сердце, если ты не, наполни, не наполнишь нас. Помоги нам, пожалуйста, а мы тебя славим и благодарим. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Сегодня я хотел бы вместе с вами из этого текста поговорить на одну простую тему. Быть христианином. Быть христианином. Что значит быть христианином? Вроде бы простой вопрос, вроде бы мы можем сказать, ну зачем даже рассуждать, ведь мы все здесь сидящие или больше здесь сидящих, можно сказать, я христианин, ты христианин, все мы братья-христиане, но если мы задумаемся, глядя на свою жизнь, мы можем где-то увидеть одну простую вещь, что вещи, которые, или вопросы, которые нам кажутся часто по жизни, вроде бы понятными, вроде бы простыми, вроде бы все мы их знаем, и живем этим. Если задуматься, там есть нечто большее за этим. Что я имею в виду? Вот, например, что значит быть мужем или женой? Здесь много сидят семей и многие со стажем уже семьянины, вроде бы все понятно, ну вот муж, вот мы пошли в ЗАГС, мы расписались, мы живем, не разводимся уже, может быть, десяток лет или больше, вроде все понятно, да? но с другой стороны, мы где-то понимаем, что быть мужем или быть женой не просто, значит, одеть кольцо на палец, и не просто постоять в фате, и не просто съездить в медовый месяц, и не просто штемпель иметь в паспорте, и не поменять фамилию, или просто как-то ну, вот, встречаться за столом, за завтраком. Не просто приносить зарплату домой и не просто хорошо готовить салатики и тортики. Да? Это все тоже хорошо. И это тоже часть этого. Да? Но есть нечто большее за этим. Особенно, когда мы читаем Писание, где говорится, «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Мы понимаем, здесь нечто огромное за этим скрывается. И вроде бы, Понятно, что быть мужем, а вроде бы ты видишь, еще столько, много там есть, что я, может быть, не познал или не имею. Точно так же жена, когда она читает тоже в Писании, да, слушаться супруга, любить детей, любить мужа, Писание предписывает, мужу предписывает, чтобы он уважал, оказывая должное расположение, как сонаследница вечной жизни. Огромные темы, и там много, что мы... Может быть, не совсем еще имеем, даже имея стаж. Да? Вот, с одной стороны, просто, с другой – нет. Или быть отцом, или быть матерью. С одной стороны, вроде как нехитрое дело да? зачать ребенка, родить, хотя это чудо Божье, хотя это тоже огромное уже само по себе. Но быть отцом и матерью в должном смысле слова – это не просто выйти из роддома с детем, закутанным в пеленке, да? Там только начинается потом отцом и матерью быть, это много уроков еще, множество где-то с плачем и с потом и так далее, только начинается все. Да? С одной стороны, это отец или мать? Да, они зачали, родили, родили, все, их занесли в документы, мутор, такая то имя, отец такой-то. Но <laughs> есть еще большее за этим, да? быть отцом, как строить отношения с сыном, с дочерью, у каждого свой характер, как дать пример отцовства, как дать пример материнства, как понимать, как какие-то вопросы решать. Там очень много за этим. Да? С одной стороны, вроде понятно, с другой стороны, очень много еще стоит за этим. Или самый простой вопрос, можно сказать. Быть человеком. Да? Вот вроде бы, ну мы же все люди, все понятно, тут каждый из нас уже, куда я не посмотрю, люди. Но с другой стороны, мы понимаем, что человек это не просто, ну вот есть выражение, там, голова, два уха, да? это не просто еще человек. С одной стороны, человек уже когда он зачатый, как христиане, мы полагаем здесь тоже большой вес уже в очреве, это человек со своим достоинством, его нельзя прерывать его жизнь, его нельзя абортировать или окончить, он уже человек со всем достоинством. И с другой стороны, мы понимаем, чтобы стать человеком, это не только родиться в мир или ну, иметь вот, тело и так далее, человеком еще становится учась. Да? И это много-много еще принадлежит тоже к этому. Что значит быть человеком, как вывести в люди, вот мы воспитываем детей, чтобы они стали людьми. Да? Это не просто он родился, ну все, человек, это же не так, да? мы знаем, надо еще что-то, много к этому дать. Если сидит такой, ну вот, мой дядя, у него было такое выражение, здоровый лоб, он говорил, здоровые лбы, когда ругался так немножко. Если сидит такой здоровый лоб на диване 40 лет от роду, и он играет в игровую приставку, ему он не знает, где его носки и трусы лежат, потому что мама его обслуживает и так далее. Мы понимаем, что-то неоптимально пошло в его становлении человеком. Да, он человек, он имеет достоинство, все люди, они ценны, кем бы он ни был. Но понятно, да, что что-то не то немножко еще, да? еще нужно формироваться как человеку. Почему я это говорю? Потому что этот вопрос быть христианином, он тоже некоторым образом такого рода. С одной стороны, вроде бы понятно, вот, быть христианином, ну вот я помолился молитвой покаяние, я прошел курс, меня крестили с погружением в озере или в реке, я, может быть, несу служение какое-то, вроде бы все ясно. Но с другой стороны... Когда мы не осознаем и систематически не задумываемся о таких вопросах, быть человеком, быть мужем, быть родителем, результатом становится, что мы имеем семьи, где по штемпелю есть семья, там есть все вместе живут, чин-чином все, один адрес, одна фамилия. Но реальности семьи как-то бывает, что нету за этим. Люди живут, может быть, годами вместе, но они не научились друг с другом говорить или друг друга уважать. Они встают, вместе завтракают молча, кто-то в газету уткнувшись, другой в телефон и так далее. Пока до вечера идут по рабочие места, но они вроде бы семья, но нету чего-то важного. Точно так же в родительстве, да? вроде родили, вроде мои гены похожи лицом все те же привычки но нет близости нет тепла нет понимания и вроде бы есть родительство и нету одновременно и в церкви тоже может такая беда быть и об этом мы каждый из нас подвержен я себе здесь напоминаю и хочу сегодня с вами здесь посмотреть, что мы можем быть христиане. Вот взять, у нас есть тетрадка, у большинства дома мы откроем, там дата покаяния такая, дата крещения такая, сестра или брат, то-то делают. Но где-то и сам брат или сестра, и атмосфера в церкви, в нашей или в других церквах, может сложиться, что мы чувствуем, что-то не так, да, вот как в такой семье или у такого человека, да, как мы описывали, он чувствует сам что-то не то. Где сок мой? Где моя христианская жизнь? Где моя радость о Боге? Где мое вот это для Бога существование, да, где я для Него, где я духовно расту, где я осознаю, продвигаюсь по пути, где есть зрелость какая-то. И человек может очутиться в таком положении, что он, с одной стороны, христианин со стажем, и все знают, вот он уже годы здесь надежный, а с другой стороны он чувствует, я задыхаюсь как-то, я устал внутренне от всего, я не чувствую ничего. Вот во мне христианин, но что-то не то идет, да? И ответ на этот, в семье точно так же может это наступить, да, поначалу есть какой-то, там, может быть, интерес, люди познают, а потом рутина начинается, и где-то люди просто останавливаются, и неправильно было бы искать что-то на стороне, или сказать, я пойду в другую церковь, я заведу другую семью в плане с семьей, да, не в том решении, а в том, чтобы снова и снова осознавать, углублять понимание своего вот этого простого вопроса, что значит быть мужем, что мы сделали, когда заключили завет перед Богом, я буду с тобой в хорошее время и в тяжкое время, да? в здоровье и в болезни, это клятва свадебная, что это означает, может быть, мы только через 10-20 лет только начнем впервые обдумывать это, и точно так же, что такое быть христианином? На какой путь я вступил? Что это, да? Когда мы вот эти осознания вот этого союза и завета, который мы заключили, как мужья в вопросе семьи и жены, или как христианин с Богом, да? что значит, какие последствия, что это значит? И сегодня я хочу из этого текста вместе с вами Несколько простых вещей, да, простые вещи, мы, может быть, все знаем их, но их важно напоминать себе. Так, так же, как мужу важно напоминать, что для него быть мужем, так же, как жене, отцу и матери важно напоминать снова и снова. Что значит быть христианином? И мы сделаем это из этого текста, который не является каким-то систематическим таким. Здесь, можно сказать, тут же вообще не о том идет речь, это не какое-то поучительное такой, ну, теологическое изложение. Этот текст описывает эпизод из жизни Иисуса Христа, где Иисус и двое людей, которые пошли за ним, стоят вот в центре этой истории, и мы можем... Из этого эпизода несколько наблюдений сделать для себя, которые действуют не только тогда, но и для нас. Давайте сделаем это вместе. Итак, что значит быть христианином? И мы придем сейчас к нашему тексту. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его», стих 35, «И увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышавшие от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Первое, что мы видим, что значит быть христианином, это такая простая истина. Быть христианином значит пережить встречу с Иисусом Христом. Вот так я сформулирую это. Да? Сейчас мы поясним, что значит. Пережить встречу с Иисусом Христом. Здесь мы видим, как эти двое учеников пережили свою встречу с Иисусом Христом. Это может казаться банальным каким-то, но это не так, да? это очень важно. Если я приду к представителю какой-то другой религии и спрошу, как мне стать вот одним из, ну вот, как ты, например, ислам да? большая, огромная религия в мировых масштабах, как мне стать мусульманином, я спрошу. Я читал одно время назад интересную такую книжку, биографию, ее написал один немецкий парень, Доминик Шмидтс его зовут, называется «Я был салафитом». Да? Этот парень, у него были, ну, растет, у него свои какие-то были кризисы жизненные, и он однажды на своем пути жизненном столкнулся с исламским учением. И на, на западе Германии проживая, будучи немцем полностью рожденным обычным немцем и он свои кризисы решил где-то этим путем он встал на путь ислама и оттуда я так для себя некоторые вещи узнал например что чтобы стать мусульманином оказывается шаг который тебя делает это произнести Определенное исповедание, да? шахада это называется, где человек исповедует Божие веруя в Аллаха, и исповедует Мухаммеда как его пророка. И если ты это сделал, это уже твое вступление в мусульманство. И там есть разные еще, что тебе нужно, там пост, тебе нужно практиковать молитву определенным образом, э, милосердие, там праздники праздновать, совершить паломничество э, на их святыне и так далее. Но ты уже как бы, вот, спросят, что нужно, помолись, произнеси эту формулу, и ты уже один из нас так скажем, да. В христианстве не так, да. Мы не становимся христианином, если я просто некой молитвой помолился, да? Часто можно встретить вот такое полу, может быть, я не знаю, мистическое какое-то отношение, что если мы произнесем определенную молитву, молитву покаяния, мы... Делаемся там. Вопрос не в том, молитву покаяние мы произнесли или нет. Вопрос в том, произошла ли перемена сердца, произошло ли наша встреча с Иисусом. И тут можно сказать: а как встретиться с Иисусом? Что ты вот? Как это ты говоришь? Вот здесь в этой истории мы видим, что Иисус ходил по улицам их города. Тогда это еще он был на земле. В этот момент истории он телесно находился там. А как я сегодня в 21 веке в Берлине, как, что значит встретиться с Иисусом, как я могу это сделать? Да? И здесь важное наблюдение, которое мы сделаем из текста. Посмотрите, текст говорит в 36 стихе, «Увидев идущего Иисуса». Да? Если мы возьмем словарь или мы, например, возьмем вот современный русский перевод российского библейского общества, он нам поможет понять один момент. Слово, которое здесь употреблено, буквально оно означает «идти своей дорогой, проходить мимо». Да? И текст российского библейского общества так и переводит «увидев идущего мимо Иисуса». Давайте представим себе, они стояли вместе с Иоанном, и Иисус шел мимо них. Он не шел к ним, он не говорил им ничего, просто шел мимо. Если бы не произошло нечто, о чем мы сейчас еще скажем, он просто бы прошел, и никто из них ничего бы не понял, и эта встреча не произошла бы. Иисус бы просто прошел мимо них. Мы ошибаемся, если мы думаем, что... Люди тех времен имели перед нами некоторую выгоду, или мы имеем перед ними ну, минус, что они видели Иисуса, а мы нет. Писание описывает этот, эту трагичность, когда снова и снова мы видим, как люди видели Иисуса глазами, но в них и встречались с Ним, вот лицом к лицу, но в них не произошла эта Встреча того качества, о котором мы говорим, спасительное. Например, мы видим фарисеи и книжники. Снова и снова Писание описывает, как они с Иисусом стояли и дискутировали про те вопросы. Они сидели, слушали, они видели, как Он творил чудеса, спорили где-то. Они видели Его, видели, какого Он роста, видели, какие у Него волосы видели, как он говорит и так далее, но они его не встретили в том, в том смысле, о котором мы ведем речь. Или был человек Понтий Пилат, Христос стоял перед ним, и он смотрел в его глаза и допрашивал его. И он один из вопросов он задал ему, что есть истина. Он был с Иисусом, видел его, но это не, не помогло ему, он не встретился с Иисусом так. И эти ученики, они тоже почти что не встретились. Если бы Христос просто прошел, и они бы постояли, пошли по своим делам, и ничего бы не произошло. Что повлияло, или что было таким решающим моментом? И здесь мы видим, Иоанн сказал им, он сказал слово свидетельства, вот Агнец Божий, и тогда 37 стих услышавши от Него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. То есть толчком или решающим моментом, как тогда, так и сейчас, чтобы встретиться с Иисусом тем образом, как христианин встречается с Ним, это услышать свидетельство о Нем. Иоанн свидетельствует здесь, говоря, агнец Божий. Если мы просто уповали бы на то, что «я увижу, и тогда бы я узнал». Нет, его современники видели и не узнали. Перед их носом он прошел, и они не поняли, кто он. Поэтому мы не имеем никакого минуса по сравнению с ними. Тогда они нуждались в свидетельстве о Христе, чтобы узнать, кто он, и встретиться с ним. И сегодня мы нуждаемся. И это свидетельство мы имеем в Писании, да, мы услышали в свое время, каждый, может быть, по-другому, кому-то засвидетельствовал коллега или родственник, или друг. Кто-то просто читал Писание, я знаю, как минимум два случая, когда люди реально обратились к Богу, просто начав Библию читать, даже не, не то, что богоисканием каким-то занимались, просто литературно подошли, ну вот, не знаю, что такое, почитаю, вот все как бы... Культур, часть культуры почитаю просто и писание так открыло им Христа, потому что Иисус говорит, все писание свидетельствует о мне, что они обратились, покаялись, услышав это свидетельство евангелистов здесь, да. Апостол Павел он делает этот момент нам еще раз э, очевидным, Римлянам 10 глава, 13-14 стих, он говорит, что, чтобы спастись, нужно призвать имя Иисуса Христа. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и он тут же задает вопрос, но как призвать того, в кого не уверовали, и как веровать в того, о ком не услышали? То есть для того, чтобы встретиться с Иисусом Христом, не просто как, ну вот, как прохожий какой-то, как его современники встречались и потом расстались и, и не узнали его. А встретиться как со спасителем своим, мы нуждаемся услышать о нем. Да? И здесь мы видим, или видим в этой сцене, как свидетельство, которое Иоанн произнес, оно свидетельствует. Вот агнец Божий. Что значит агнец Божий? Тут дальше не сообщены детали, но для этих двух учеников, которые были евреями, имя одного мы знаем, Андрей, так называемый первозванный, да, один из первых учеников, второго Писания не называет. Будучи иудеями, они понимали, что значит Агнец. Да? Иоанн, если мы заглянем в ту же главу, немножко выше 29 стих, он более детально там говорит, вот Агнец Божий, который... «Берет на себя грех мира». Это свидетельство Иоанна, оно говорило, «Вот тот, кто пришел забрать грехи наши». На старых иконах можно видеть, как Иоанн, или на изображениях искусства, как Иоанн изображается определенным образом – кто-то, может быть, видел картины здесь в Германии, Лукас Кранах, один из современников Лютера, он часто Иоанна из изображал. Или есть в Германии э, так называемый Изенгеймский алтарь, э, это Матьес Грюневальд да, его изображал, там точно так же он изображается, или из нашей э, российской культуры это... Александр Андреевич Иванов. Да? «Явление Христа народу», может быть, кто-то видел в Третьяковской галерее. И Иоанн изображается там с указывающей рукой. Он всегда показывает на Христа, потому что в этом его служение заключалось. Он свидетельствовал об Иисусе Христе, чтобы те, кто просто видели Его как прохожего, или видели Его как ну вот, идет или, или учит, чтобы они услышали, кто он такой, да? агнец Божий, берущий на себя грех мира. И здесь сердца этих учеников, что-то произошло в тот момент, когда они услышали это свидетельство. Агнец Божий, берущий грех мира. Как иудеи, они приносили жертвы. Это часть культа, который мы читаем в Торе, в законе Моисеевом, как приносилась жертва. И тогда был храм, и они буквально приносили ягненка, он был заколот там. Но одновременно писание, например, в послании евреям 9 глава 9 стих, они говорят, эти жертвы и дары, которые они приносили в храме, не могли сделать совершенным в совести приносящих их. Человек жертвовал, и одновременно совесть его свидетельствовала, твой вопрос с Богом не решен этой жертвой. И они год за годом, нося и этим самым демонстрируя, мы нуждаемся в покрытии греха. Они понимали, они это, эти агнцы напоминают, но не могут нас очистить, и особенно еврейский, Высокий подход к закону, да, где предписано, ты, ты должен соблюсти то и то и то. И они понимали, мы не можем, мы не можем этим оправдаться. Сколько раз мы сами, например, если мы задумаемся честно, может быть, клялись сами себе или другим, будь то, на Новый год часто такие происходят вот хорошие движения, где человек говорит, я оставлю то-то и то-то, в этот год я здесь положу конец там дурной привычки или какой-то манере и очень скоро он осознает ни в этот год не получилось ни сколько раз я не пытался я все еще в этом запутан я не могу свой грех победить сам по себе и для того кто сердечно сокрушен вот этим, кто понимает, я не могу справиться со своими этими вещами, я не могу себя перед Богом очистить, и даже этот ягненок, которого я приношу в храм, он меня не делает радостным, он не делает меня ближе к Богу, это то, что они переживали. Его сердце откликается на это свидетельство. Вот агнец Божий, не этот ягненок, не все твои дарования, не все твои борения, твоя воля, собранная в кулак или еще что-то. Этот агнец Божий, он тот, кто берет на себя грех мира. Он тот, кого Бог предусмотрел, чтобы вот эту ключевую проблему твою, проблему отчуждения от Бога, проблему перед законом Его, обвиненности, да, закон обвиняет меня, я не могу похвалиться им, я не могу сказать, что я соблю, если буду честен. Он это покрыл, да, и, и они, услышав это, что-то в них произошло. Человек, который сам в себе достаточный, который добродетельный, который воспитанный, хороший, а зачем, Агнец Божий, а зачем он мне? Я хороший сам по себе, все говорят, что такой ты вот, ну вот, особенный и так далее, он, не, ему, он на Христа не будет так смотреть, потому что ну, он не нуждается в Спасителе, он сам, сам, сам себе голова, сам себе как бы вот добродетель. Да? А тот, кто осознал грех свой, эти ученики, видимо, произошло в них это, да? они откликнулись. Вот Агнец Божий. Итак, первое, что мы говорили, это пережить с иисусом встречу и не просто встречу как философ или не просто как наблюдатель а как грешник который нуждается в нем как в своем спасителе на да? пережить встречу с иисусом как с агнцем божиим закланным за мой лично грех да? это первое уверовать услышать это свидетельство писания и вот так вот пережить, не просто увидеть в видении или увидеть просто на улице, а пережить, отдавшись тому, что Писание свидетельствует о нем. Вот агнец Божий. Второе мы видим здесь, 37 стих, опять-таки, услышавший от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом». Это второе, второй момент, который нам нужно Задуматься, да, первый момент, действительно ли мы осознали греховность свою, действительно ли мы встретились с Иисусом Христом, действительно ли встретились с Ним как Спасителем Своим, поверили свидетельству Евангелия. Но второй момент, пойти за Ним, не просто услышать как теорию и потом, чтобы это вошло в одно ухо и в другое вышло, но пойти за Ним, услышавши это, «Оба они пошли за Иисусом». Это значит «откликнуться», да? чтобы это слово, которое сказано, что-то сделало во мне, что, и чтобы во мне был отклик какой-то на это, да? Не просто услышал и забыл. Что же, если мы поразмышляем над этим словом «пошли за Иисусом Христом», что это означает? Когда человек идет куда-то, да? Он оставляет что-то и он отправляется в другое место, так скажем. Вот самое, самое простое, да, если мы задумаемся об этом. Если он идет откуда-то куда-то, он что-то оставил за спиной и что-то имеет перед собой. В момент, когда мы идем за Иисусом Христом, когда мы откликаемся на это слово, в нашем в мире внутреннем происходит переоценка того, что нам ценно. Да? Мы оставляем что-то позади себя, и мы отправляемся куда-то то, что впереди нас. Впереди нас Христос. Да? «Пошли за Ним» означает «шли по пятам», «следовали». Да? Они стали последователями Иисуса, отправились за Ним, за Его спиной буквально. Да? Но это значит одновременно, что они нечто оставили позади. Когда мы говорим об оставлении, мы наверняка, может быть, уже слышали или сами говорили или размышляли. Обычно мы так смотрим, надо оставить грех свой, оставить там кто-то, может быть, там крал или врал или ненавидел или еще что-то. И это правильно тоже, да? это оставление и отказ от вещей скверных, которые нас оскверняли, пятнали. Но есть еще такой момент, и мы видим это как раз в этой истории очень хорошо, что где-то нам нужно оставить и, так скажем, добрые вещи позади себя. Что, что я имею в виду? Поясню. Да? В 35 стихе мы читаем, кто были эти два ученика, Андрей и другой. На другой день стоял Иоанн и двое из учеников его. Они уже были ученики Иоанна, да, Иоанн Креститель, это тот Иоанн, о котором идет речь здесь. Иоанн Креститель был пророк Божий, да, Христос подтверждает это, он сказал, не восставал больше пророка, чем Иоанн Креститель. Он учил хорошим вещам своих учеников. Кто помнит Луки 11 глава, ученики говорят, «Господи, научи нас молиться», как и Иоанн научил учеников своих. Он учил молитве, он проповедовал весть покаяния, он был пророк, то есть все вроде бы хорошо. Но пришел момент, когда этим ученикам нужно было оставить прежнего учителя своего, который, он не был лжеучителем, он не был каким-то, ну, я не знаю, там, испорченным или еще что-то, нет, да, Иоанн был истинным пророком, но он не спаситель, и он говорил об этом честно, да, Иоанн сказал, «Это не я». Другой, да, я недостоин ему развязать ремень от обуви. И вот они оставляют этого Иоанна и идут за Иисусом Христом. И вот этот момент оставления, оставления не только греха и явно плохого, это обязательно тоже присутствует, но вещей, которые где-то, может быть, безобидны для нас, или вроде бы как, что там такого нехорошего, они тоже могут нас не пустить в следовании за Иисусом Христом или связать нас. Мы видим часто в истории героев из Писания этот момент оставления. Например, Авраам, помните, такой муж Божий из Ветхого Завета, мы читаем его историю, Бытие 12.1, как произошло, произошло начало следования Авраамом за Богом. Бог говорит ему, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Авраам должен был оставить родину, родственников, дом отца, потом исторически мы знаем, он вышел из Ура. Ур тогда это был было колыбель цивилизации, плодоносный город, наука на высшем уровне – по меркам того времени все это он оставил плохо ли это разве плохо иметь родственников разве плохо иметь какие-то владения дом родину все хорошо но в тот момент когда бог позвал его ему нужно было эти хорошие вещи оставить чтобы пойти за богом если бы он не пошел его жизнь бы не состоялась так, как состоялась. Да? Хотя он, он не грех оставил, он пошел от своих родственников. Да? Или те же самые апостолы, да? мы читаем, что они, или ряд из них были рыбаки, и вот Марка 1,18, например, когда Иисус призвал их, они оставили все эти свои, они оставили свою профессию, чтобы пойти за Христом. Разве это грех ловить рыбу? Нет, это Работать – хорошее дело, да? библейское указание, 6 дней работай. Но когда призыв Христа звучит и когда эта встреча произошла, для них нужно было оставить и это. Да? Иисус в одной из притч своих, он этот принцип коротко, но очень пронзительно, можно сказать, передал. Давайте вместе прочитаем Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Притча о жемчужине. И там написано, «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашет одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел» и купил ее. Ради одной жемчужины этот купец все отдает. У него уже была некоторая коллекция, коллекция не мусора, да, а жемчужин, хорошая, собирал всю жизнь. И он все это отдает ради одной, потому что в его взгляде он оценил и он понял, это одна она, все остальное не стоит ее, и он отдает ее. Да? И вот это вот то, что происходит в жизни христианина, если он действительно за Христом идет, рано или поздно этот момент встанет перед нами, оставить нечто, да? оставить не просто грехи или негативные вещи, а где-то привычное, как Авраам, он привычное его окружение, отеческий дом – культура и все, привычное оставить, вроде бы хорошее. Да? В жизни одного из персонажей тоже в Новом Завете, о котором мы все слышали, апостол Павел. Да? Посмотрим, как он описывает свой процесс или свое событие оставления. Павел тоже был человек добродетельный, он был, мы знаем, религиозный человек, с детства у ног, воспитанный Гамалиила, одного из ведущих учителей того времени. И вот он описывает, как он пережил свое оставление жемчужин ради Христа. Филиппийцам 3 глава, я прочитаю с 4 стиха. «Если кто думает надеется на плоть, то более я». И вот он перечисляет. «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова». Еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я поч, поч, почел читою, да и все почитаю читою, мусором, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Моего.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 свою коллекцию жемчужин. Он говорит, я был религиозный человек, еврей из евреев, с хорошими корнями, с хорошим воспитанием, э, обрезанный, непорочный, значит, все, что закон предписывал, я все старался делать, но все это я оставил ради одной жемчужины этой, ради Иисуса Христа. Наша радость, как христиан, как христиан наша реальность христианской жизни страдает часто от того, что мы не хотим оставить нечто, что вроде бы безобидно. Не грех, это же не грех. Где в Писании часто можно слышать а, а, а вот о том и о том, что человеку дорого, он говорит, а где написано, что это грех? Это не грех, это, может, супер вещь. Но если Бог через совесть твою, через призыв твой свой показывает тебе, здесь тебе нужно расстаться, если мы уцепимся за это, это будет наше христианство затормозит и разрушит. Да? И здесь важно еще раз и еще раз размыслить о том, оставить для Христа нечто ценное. Да? Есть другие случаи в Писании, описанные, где люди заперлись и не захотели оставить. Например, помните историю Матфея 19 глава, так называемый «богатый юноша». Он пришел к Иисусу Христу с важным вопросом, что мне делать, чтобы войти в Царство Божие. И он сказал о том, как он жил до сих пор, от юности моей. Я был послушен родителям, не крал, не врал. И Иисус его он не сказал, почему ты обманываешь. Нет, он имел множество жемчужин своих. Но когда Иисус сказал ему, пойди оставь богатство твое, продай его, Тут вопрос, что деньги это грех, что ли? Мы же работаем, мы столько сил, столько жизни тратим, чтобы заработать. Это же не греха. что такого здесь, да? Почему оставить? Это же не, ну, что тут такого всей, у каждого кошелек лежит, разве нет? Но для него, как для Авраама, для Авраама. Не грех иметь родину, да, не грех иметь родной город, не грех иметь родственников, но ему нужно было оставить это. Бог сказал ему конкретно, мне, может быть, он не сказал оставить дом, но сказал оставить что-то другое, может быть, тоже безобидное. И так опасно, когда мы начинаем искать какие-то вот, всякие дискуссии, там, я сейчас просто не говоря ни, ни, ни о ком лично, просто примеры. Телевизор, разве это грех? Я скажу, конечно, это не грех. Телевизор – это просто прибор. Прибор Грех и прибор – это две разные вообще стороны. Это просто прибор электронный. Но если он так ценен для тебя, что Божий призыв к тебе – оставь то-то и то-то. Кому-то может быть телефон, кому-то может быть спорт или еще какие-то вещи, которые сами по себе нигде нету, конечно же. Люди спрашивают, а разве, почему в Библии там, там же не написано, не про телевизор, ни что пить вино, грех, ни что... И, вроде как успокоили совесть, не написано, молодец, не написано так, но не в том же вопрос. Вопрос, если это жемчужины твои, ты должен понять, цена одна только, все жемчужины за одну, все остальное, оно, если мы уцепимся туда и туда, мы не получим ничего. Этот юноша отошел с печалью, он, он не, не достиг того, что искал, потому что он не захотел расстаться с, в общем-то, безобидными ежедневными вещами. Деньги не грех сам по себе, но для него они послужили петлей, понимаете, да? И, и, Павлу тоже религиозный человек, воспитанный. Хорошо же это же, ну супер, но для него был момент, где он должен это был отмести прочь и уцепиться за Христа Иисуса. И он, слава Богу, сделал это. Да? Авраам оставил Родину и пошел неизвестно куда. И кому-то, может быть, призыв Божий такой или такой. Мы должны помнить, да, Христос сказал, «В Царство Небесное врата узкие ведут». И когда мы тянем за собой вот эту коллекцию жемчужин наших, а, есть такое выражение, вагон и маленькую тележку, мы хотим то, то, то, то, то и тоже радость христианскую иметь, и тоже вечную жизнь. И вдруг мы понимаем, какая-то вот, ну, то тянет сюда, а это туда. И я в сухость у меня, у меня мертвость какая-то, что-то не так, да, почему? Потому что этот момент, может быть, мы упустили или не осознали, да, или подумали, это же, ничего такого здесь нет, почему мне не взять это еще с собой? Но жемчужина только одна, да, я не говорю сейчас рецепты какие-то, кто-то скажет, ой, я телевизор не смотрю, супер, значит, я уже в Царстве Божьем. У тебя, может быть, другие вещи, кому-то алкоголь, он вообще там без проблем, а кто-то борется, может быть, с этим. Не надо оправдания искать и искать. Вот там написано, «Вино веселит сердце, это благость». Да, у них может быть, но если для тебя это жемчужина, оставь ее ради одной. Да? Продай все да? в этой притче. Этот богач, он не сказал, «Я хочу все свои, и эту тоже присоединить». Так не получится. И этот момент очень важный. Да? Встретиться с Христом и пойти за ним, и пойти за ним налегке в некотором роде, оставив то все, что нас влекло, то, что нас как-то держало, каким бы хорошим оно ни было. Да? Петр сказал в один, в один момент, мы оставили все и пошли за тобой. Что он оставил? Он был бандит какой-то? Нет. Он оставил где-то дом в тот момент, лодку свою. Это же это не грешные вещи, но для него они могли бы сделаться Петлею, но он оставил их, а другие не оставили. Богатый юноша не оставил. Потом мы читаем, например, есть в Евангелии от Иоанна момент в 12 главе, там написано, многие из фарисеев, из начальников уверовали в него, но не исповедовали, потому что возлюбили славу человеческую больше, нежели Божью. Они тоже на пороге были, вот они уже... Признали, что Христос, да, Он, были убеждены, но признательность, положение в обществе, их работа, может быть, кто-то был священник, это его рабочее место, и они придержали это, они где-то сжали руку, не захотели свои жемчужины отдать ради жемчужины Иисуса Христа и остались в стороне, да, и вот это... Там, где наше христианство хромает где-то, там очень часто просто есть, что мы цепляемся за вещи. Не грехи, я не говорю сейчас, не, не обязательно грехи или что-то, а наоборот, хорошие, но опасные вещи, которые нас держат. Вот так вот, да? Дай Господь, чтобы мы осознали и отдали это. Они, это как раз человек теряет, вроде это больно, вроде это какой-то ну, потеря в буквальном смысле, а на самом деле... Радость от этого, христианская реальность приходит. Точно так же, как в семье, муж или жена оставляют какие-то вещи, какие-то свои права, какие-то свои, может быть, эти, ради другого. И это служит к укреплению союза их. А там, где не хотят, там получается, что каждый по себе, и они не достигают вот этого единства, который не захотел тот оставить, не захотел тот трения и так далее. Потерял, но обрел. А когда человек схватился, держит свою коллекцию, хорошее вот все, но одну жемчужину не получил, да, самую главную и самую важную. И здесь, в 38 стихе, мы видим, как Христос им дает на это указание, можно сказать, вопросом. Иисус, вот они встретились с Ним, вот они идут за Ним. Иисус же, обернувшись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? Да? Такой простой вопрос. Что вы хотите от меня? И он открывает нашу ценность. Зачем ты за Христом пошел? Зачем ты крестился? Зачем ты ходишь в церковь? Что ты обещаешь себе от этого? Да? И это открывает, если мы задумаемся над этим вопросом, открывает Наши ценности внутренние. «Зачем я иду за Иисусом Христом?» Многие люди приходят ко Христу со своей бедой. Мы видим это э, в Евангелиях не раз. С бесноватыми детьми, калеки, умерший брат и так далее. И люди обращаются к Иисусу «Помоги!» И сегодня тоже в церкви бывают люди идут, когда их прижала, прижала тем или иным образом – не хотели по-хорошему Бога искать, вот придешь все равно, может быть, рано или поздно. Но этот вопрос остается стоять, что вам надобно? Тебе надобно от Иисуса Христа получить только решение проблемы своей или нечто более глубокое, просто удовлетвориться чем-то и потом... Опять оставить, мы видим пример такого, помните, была история про десять прокаженных, вот они кричат, они в отчаянном положении, неисцелимая болезнь, изгои в обществе, и они кричат, Господи, сын Давидов, помилуй. И исцеляются, Иисус послал их, пойдите, покажите священникам, и по дороге они очистились. Что произошло? Девять из них пошли неизвестно куда, и один только вернулся поблагодарить. Его ценность проявилась, он хотел Богу воздать славу, он обрадовался не только своей чистой кожи, но обрадовался, что Бог коснулся и пришел поблагодарить, а другие они видят, о, супер, и они пошли с этой красивой кожей, может быть, кто-то на работу наконец-то устроился, кто-то женился, может быть, что не мог раньше, и все растерялись. И в церквах тоже происходит это, и это очень печально, когда мы это наблюдаем. Мой брат, вот несколько лет назад, он отмечал такой, можно сказать, личный юбилей, 20 лет в служении он находится. И он, оглядываясь назад, он такую деталь сказал, когда он учился в библейской школе, и был выпуск миссионеров, он был на, на миссионерском факультете, 70 человек выпустилось тогда, во все стороны Казахстана поехали. И он сказал, 20 лет назад я могу... На одной руке буквально сосчитать тех, кто со мной выпускался, кто еще в Боге находится. Кто-то уже за океаном живет, там усилилась в Казахстане, там в Америку поехал. Кто-то в бизнес ушел, кто-то бросил, кто-то вообще уже может быть не с Богом и так далее. Да? Почему? Потому что где-то, может быть, человек пришел не ради Христа, как жемчужины своей, а ради того, чтобы что-то получить для себя, да, вот этот ответ на вопрос, что вам надобно, что надобно тебе как христианину, определись честно с собой, я не, не прошу, чтобы мне кто-то там исповедовался, нет, просто для себя задумайся, что моей мотивирующей силой является, для чего я со Христом иду, для чего я в свое время крестился, что, куда я хочу идти, что я хочу достичь этим, да? И третье, что мы видим, их ответ, да, очень интересный. Третье, что важно для нас, чтобы ответить на вопрос, что быть, значит быть христианином. Они сказали ему: «Рави, что значит учитель? Где живешь?» Странный какой-то, можно сказать, ответ. Ну спросили бы что-то такое, ну теологическое или там еще попросили бы что-то. Где живешь? Что, что за такой, ну, какой такой наивный, какой-то странный ответ? За что вам надо было? Где живешь? Но если мы подумаем об этом, да? Он открыл их сердца тоже. Мы немножко видим их ценности здесь. Они пошли за Иисусом не с тем, чтобы сказать: Господи, сделай чудо для нас, накорми нас хлебом, научи нас тому-то и тому-то. Они хотели узнать Его. Да? Где живешь? Это вопрос, что человек хочет сблизиться с тобой. Вот мы когда завязываем отношения, мы спрашиваем, как тебя зовут, где, сколько лет тебе, где живешь ты? Да? Мы хотим узнать больше. Это простой такой, может, полудетский вопрос, но он открывает. Они были заинтересованы в Иисусе Христе, не просто в том, что, чтобы он дал что-то им, не просто чтобы посмотреть на его чудо, вот Ирод был тогда, помните, он искал Иисуса посмотреть чудо, хотел просто вот ну, потешиться чем-то, увидеть эффект какой-то. А они хотели узнать, где ты живешь, Господи, кто ты, каков ты, что тебе нравится, что для тебя ценно, что ты отвергаешь, да, они хотели с ним близость иметь, и вот это, Третье, что мы видим, да, текст дальше говорит, он говорит им, пойдите и увидите. Христос не отверг их интерес, он откликнулся, да, хотите знать, кто я? Пойдите и увидите, да, он приглашает того, кто приходит к нему с этим искренним мотивом, кто в нем эту жемчужину хочет обрести, пойди и увидишь, да? Они пошли и увидели, где он живет. И русский синодальный текст говорит так, «И пробыли у него день тот». Немецкий текст, и, если мы словарь возьмем, мы увидим, что это также в оригинальном тексте, буквально этот глагол означает «оставаться», пребывать, «жить» или «быть». Немецкий текст говорит, «они пошли и остались с ним». Да? И вот это третье, что мы видим. Остаться со Христом, не просто один шаг сделать в правильном направлении, но за Ним идти шаг за шагом, узнавая Его. Глубже, где ты живешь, Господи. А потом они глубже узнали Его. Потом они, он три года их учил, вот этот Андрей, он один из апостолов, он видел Христа в разных ситуациях, молящимся, он видел Его, как он спал на корме, он видел Его в такой-в такой ситуации узнавал его. И потом этот Андрей остался со Христом и дальше. Когда Христос уже умер, был положен в гроб, и воскрес, и вознесся, этот, Иоанн, э, этот Андрей не ушел куда-то в сторону. Он остался учеником Иисуса Христа вплоть до смерти. Да? В Библии мы не встречаем описание его конца, но у христианских историков – по преданию он был как мученик убит, как и большинство апостолов. Этот шаг, который он сделал тогда, да, встретившись с Иисусом Христом, оставив позади своего бывшего учителя Иоанна, оставив сети свои, оставив своих, может быть, родственников и так далее, пойдя за Христом, он и остался в этом пути. Да? Это третье, что значит быть христианином. Оставаться с Иисусом Христом, встретиться, пойти и оставаться на этом пути. Это нужно тоже снова и снова напоминать себе. Не просто, что когда-то я пошел и вспоминать, да, ну вот я же крестился, тогда я же начал это. Но вопрос, все еще ты на этом пути или нет? Да? Остался ли ты со Христом или нет? Можно начать семью, но разрушилась потом она, и люди не остались друг с другом, пошли на сторону куда-то, пошли за другим счастьем еще где-то. Христианин остается с Иисусом Христом, чувствует он какую-то вот, ну, может быть, в первое время христианское он чувствовал какой-то особенное, а сейчас, может быть, нет, не в том вопрос. Да? И так же муж и жена, они говорят, я тебя принимаю в добрые времена и в, и в плохие времена, в богатстве и бедности, в, болез, в здоровье и болезни. Остаемся мы со Христом Иисусом, когда нам хорошо, но и никогда хорошо. Бывает, что следование за Христом дорогую цену стоит. Для Андрея она стоила жизни. Сегодня во многих странах, если ты... Узнают, что ты христианин, тебя могут уволить, тебя твоя деревня, твоя собственная семья приходит и говорит, ты позор навлек, и хорошо, если живой останется, выгонят, лишат всего. Останемся ли мы со Христом и тогда? Или только пока вот чувства горят, пока новизна, мы идем, а потом застыло, ну ладно, я пойду в другую религию попробую, я пойду. Вернусь к старым своим сетям рыболов, рыболовным, в таком смысле, да, или еще куда-то. Остаться с Иисусом Христом. Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. И остались у Него день тот, говорит текст, да. И вот эти три простые вещи. Это исчерп, большая тема, да, быть христианином. Но нам важно хотя бы вот основы не забыть, вспомнить, переосмыслить еще, где у меня они есть ли или уже где-то оставил я это, да? встретился ли я действительно с Иисусом, каковы были мотивы мои, да? что вам надобно, зачем я пошел за ним, иду ли я за ним еще, является ли он жемчужиной моей, оставляю ли я для него. То, что может быть очень дорого для меня. Да? Авраам оставил сына своего, был готов отдать на алтарь. Другие оставляли там, может быть, другие какие-то вещи. Да? Что для меня? Да? Где, где моя жемчужина? У меня коллекция их или я всех их отдал ради одной? И потом быть в этом верным, да? остаться с Иисусом Христом. Мы делаем в проповеди часто призыв, да, призыв. Конечно, мы призываем тех, кто не со Христом еще. Сегодня мы, может быть, услышали, да, что значит быть христианином. Не просто традиции какие-то выучить, не просто некий список получить, что можно и что не можно, но встретиться и пойти за Иисусом Христом. Но также призыв к нам, как может быть, матерым христианам, которые уже, может быть, со стажем находятся. Мы тоже в опасности этой. Отойти от начала, отойти от основ, где-то споткнуться, не идти за Христом, где-то, может быть, одну жемчужинку, две, три, оставить для себя, не отпустить. Призыв для нас тоже, как, как уже верующих. Еще раз, еще раз взглянуть на Иисуса Христа, кто Он для меня, является ли Он жемчужиной моей, сказать, Господи, я осознаю свою немощь, осознаю, что много вещей меня тянут, много вещей меня, может быть, где-то день за днем я борюсь и так далее. Помоги мне, помоги, чтобы Ты был и оставался той одной ценностью, той одной жемчужиной для меня, которой весь мир не стоит. Да? Чтобы наше сердце было свободно от вот этих вот хороших вещей, да, мы говорили, хорошие вещи, они часто опасны, они вкрадываются и остаются. Господи, освободи, чтобы я шел в царствие Твое по узкому пути. Туда я не могу свои жемчужины тянуть, мне нужно решить, что я обменяю и что я выберу. Да? Дал бы Бог, чтобы Христос был нашей жемчужиной, агенцем, который нас искупил, и примеряет с Богом, и чтобы мы на этом пути с Ним остались верными до конца. Давайте помолимся вместе, поблагодарим Бога за это. Господь Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал самое дорогое, единородного возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа, послал Его в этот мир, как агнца Твоего, мы сейчас читали еще раз, в этом тексте, агенс, взявший на себя грех мира, наш грех, наше отчуждение с тобой, нашу вину, нашу казнь, которую мы заслуживали, чтобы примирить, очистить, приобрести нас, как твоих детей, из врагов сделать дочерей и сынов Божьих. Спасибо тебе за это. Помоги нам, Господи, не разменяться на... Ложные какие-то жемчужины этого века, которые блестят, но все, как бы они ни казались ценными какими-то, привлекательными, они не стоят того. Ты один, Господи, та жемчужина, которой весь мир не стоит. Помоги нам принять к сердцу, Господи, эту притчу, которую Ты сказал о купце, который отдал всю свою коллекцию и приобрел только одну, и был Рад буйной радостью, потому что самое главное он приобрел. Не дай, чтобы мы на своем пути просто назывались христианами и не имели реальности этого в нашей жизни. Помоги нам не просто быть формально где-то записанными в книжке или членской, или крещенными в воде и просто на это уповать. Даруй нам жить христианской жизнью всякий день, если у нас... Какой-то застой в жизни, где мы были обмануты, может быть, Господи, где мы отвели от Тебя взор, устремили на иные ценности, что-то, Господи, не хотим разжать руки и держимся за это, а потом не имеем ни жизни настоящей, не имеем ни радости в Тебе. Помоги, пожалуйста, Господь, чтобы все вещи пришли в порядок. Даруй нам осознание, покаяние. Ты желаешь открыться, мы видим, как Ты принял здесь этих учеников. Пойдите и увидите. Даруй нам пойти и увидеть, кто Ты. Открой наши глаза, так часто ослепшие, и затертые, Господи, ложным, ложными ценностями века этого. Помоги взглянуть на Христа Иисуса и за Ним. Идти, Встретиться, пойти и остаться на этом пути, пока мы не войдем в вечность, где будем радоваться о Тебе непрестанно. Тебе за все слава, честь и хвала да будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Этой песней я хочу прославить нашего Господа Иисуса Христа. Мы собираемся на этом месте, в этом Божьем доме, в этом районе, который называется Лихтенберг. На русский язык это означает гора света, гора освещения. Почему так названо? Я так думаю, может быть, здесь появился первый верующий во всем Берлине, озарил его Господь своим светом. Может быть так вот, может быть по-другому, но не важно. Это песня, которая называется ⁇ Лихтенберг ⁇⁇ гора освещения ⁇ На горе освещения ⁇ новые лица, кто бы думал, да представить бы мог Я не знал, что когда-нибудь Буду молиться На горе освящения Осветил меня Бог Я не знал, что когда-нибудь Буду молиться На горе освящения Осветил меня Бог я не знал, что Господь Ко мне постучится Ведь я жил в темноте И видеть не мог Можно только лишь свету Господню удивиться На горе освящения Осветил меня Бог Можно только лишь свету Господню девица, на горе освещения осветил меня Бог. Есть гора, гора неверия, как ночь-темна в мире затмения. Но есть гора. Освещение осветил меня, на ней Господь. Но есть гора, Освящения осветил меня, на ней Господь. Лица светлые, новые, Бог хочет видеть, кто поверил в Него, Он того осветил, И за тех, кто теперь, те грехи ненавидит, кровь святую свою на голубов и пролил, И за тех, кто теперь те грехи ненавидит, кровь святую свою. На Голгофе пролил, есть гора, гора неверия, как ночь темна в мире затмения, но есть гора освящения, осветит тебя на ней Господь. Есть гора освящения осветит тебя на ней Господь и хочу я воспеть не уйди без ответа знай спасение твое тебя ждет ждет Господь терпеливо на горе света ждет тебя он давно, так тоже взойдет. Ждет Господь терпеливо. На горе света ждет тебя он давно, так тоже взойдет. Есть гора, гора неверия. Как ночь темна в мире затмения, но есть гора освящения осветит тебя на ней Господь, Но есть гора, освящение, осветит тебя. На ней Господь. Слава Господь. Сегодня проповеди, которая от брата Антона прозвучала, я надеюсь, что она не озвучала и исчезла, она наложила определенный отпечаток. Так как послание Божие, которое не является чем-то, что дала какую-то информацию, и потом мы посчитали ее ненужной. Хотя это тоже Бог оставляет за нами право пренебречь услышанным, не отнести к себе, остаться несерьезным к слышанному. Пусть Господь нас от этого всего сохранит. Мы сейчас еще услышим от нашей группы две песни, которые еще будут настраивать наши сердца. Мы не можем здесь в зале петь, потому как... Есть ограничения, но внутренние мы можем воспевать Богу нашим духом или в духе нашим петь Ему те истины, которые будут в этом песнопении. Я верю в Иисуса, Он цель моей жизни и свет. Я верю в Иисуса, Прекраснее имени нет. Я верю в любовь, великую Божью любовь. Не наше спасение, Прощение наших грехов.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 он звал спасение и счастье, Господь даром мне предлагал. Наз... Назов это чудный, Спаситель услышал в ответ. Ты Бог мой единый, другого воистину нет. Моя радость.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 Тебя я, Господь из Назарета, За счастье, что тобою мне дано, За то, что вот однажды Меня ты в жизни встретил И стала на путях моих светло. За то, что вот однажды меня ты в жизни встретил, И стала на путях моих светло. Ты шел ко мне навстречу, Господь из Назарета, Повел путем, где прежде ты ходил. Везде встречались люди, которых ты утешил, которых ты нашел и исцелил. Везде встречались люди, которых ты утешил, которых ты нашел и исцелил. Я видел слезы счастья в глазах освобожденных, Я слышал твои кроткие слова. Смотри, будь таким же, Смотри и делай то же, Люби людей, как любишь ты себя. Смотри, будь таким же Смотри, делай то же Люби людей, как любишь ты себя Веди меня и дальше Господь из Назарета Я знаю, что найду твои следы Лишь там, где людям тяжко, лишь там, где ищут света, Где боль людей безмерной глубины, Лишь там, где людям тяжко, лишь там, где ищут света, где боль людей безмерна. Назарета, пусть там, где мне пройти с тобой, дано. Не будет обделенных, не будет не Твой свет во мне пусть светит горячо. Не будет обделенных, не будет согретых, твой свет во мне пусть светит горячо. Время нашего богослужения заканчивается. И все-таки хотел еще один текст зачитать из книги Деяния. В этой книге мы идем на разборе слова. 13 глава, в которой мы были последний раз на разборе слова. И в этой части этой книги мы читали о том, как Павел, придя в Антиохию, Писидийскую, проповедовал в синагоге, и те, как он о них говорит, «Вы – народ Божий, евреи, которым дано Божье откровение, и Христос послан вам как Мессия». Ваше вашу среду, чтобы вас прежде всего достичь, но видя ожесточение в сердцах этих людей. Не всех, но многих. Он проповедует им эту истину, что Христос есть Спаситель и не находит отклика. 47 стих здесь записано так. Он обращается к ним, говорит о том, что вы своим неприятием делаете недостойным Царствие Божие из жизни вечной. Это не проблема Бога, что Он чего-то не донес до ваших умов. Но ваше избрание, ваше неприятие, ваша жестокость, она не позволяет вам унаследовать то, что Богом в милости для вас приготовлено. Он обращается к ним и говорит эту фразу. «Ибо так заповедовал нам Господь, ибо я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Он приводит текст из Священного Писания, из Ветхого Завета, из книги пророка Исаия, Живший более чем 600 лет до этого, тогда Бог объявил уже и для народа израильского, как и для язычников, что Христос будет во спасении. Он говорит этим людям, которые отверли эту благую весть, говорит, нам заповедал Господь. Если вы не принимаете пойдем к язычникам, чтобы Иисуса сделать светом для них во спасение их душ. Сегодня 21 век. Сегодня Бог не только географически распространяет это Евангелие, спасает души, но и в веках позволял ему звучать, и сегодня это слово наставления звучало. Хотим мы видеть Иисуса на нашем жизненном пути? Хотим мы а следовать за Ним, понимая, какую цену в этом исследовании надо будет платить. Хотим мы познать Его, как хотели ученики, где живешь? Дай Бог нам мудрость нашим нашем христианстве, если мы еще не таковы. Дай Бог, дорогая душа, если ты находишься здесь. Если ты не решил этого вопроса, решай его. Решай его сейчас, пока есть это время. Ты не случайная личность на земле. У Бога есть план для твоей души, для твоей жизни. И для этого дня у Бога есть план. И сказать, скорее всего, Он так, что Он желает тебя спасти, сказать неправду. Бог всегда желает спасать людей. А значит, это и есть день спасения. Это не давление с моей стороны, но это благодать, которую предлагается сегодня. Избережи и останься при том, чем ты живешь. Как Анатолий спел в этой песне «Или же остаться на горе неверия во тьме, или же позволить свету Божию осиять тебя. Пусть Господь в ваших душах произведет все это доброе. Мы же будем стараться еще раз пересматривать свою судьбу. А что мы хотим сегодня? Может, быть, спустя 10 лет, может быть, год, а может, 20 лет. Что мы хотим на этом жизненном пути следования за Христом? Пусть Господь нас Духом Святым, если надо обличить, обличит оставит, но чтобы его благо в нашей судьбе реализовались. Если у кого-то есть вопросы, мы останемся после служения, мы готовы с вами поговорить, пообщаться, помолиться. Ну, пусть эти вопросы, поставленные сегодня, не будут вами просто-напросто забыты, от которых бы вы отмахнулись. Пусть Господь вас сопровождает этим призывом. Наше богослужение заканчивается, и хотел бы сказать о тех некоторых мероприятиях, которые будут на следующей неделе. В четверг и в пятницу – это два дня, которые мы еще здесь в это время что-то предлагаем на русском языке. На немецком языке есть хаус и молитвенное служение. Я говорю сейчас за русское служение. В четверг в 18 часов разбор слова. И в пятницу 18 часов молительное служение здесь, в церкви. Это то, что мы сейчас практикуем. В следующее воскресенье, а там же два служения, в 9.30 на немецком служении, э, то есть богослужение проходит на немецком языке служение, и э, в 11.30, как и сегодня, служение на русском языке. Я хотел бы тогда э, призвать нас дальше молиться, и за нас, как за церковь. Только то, чтобы мы сохранены были от этого коронавируса. Молиться о нашем духовном росте, молиться друг о друге, чтобы пройти этот жизненный путь. Я хотел бы, чтобы мы молились за Германию, за страну, в которой мы помещены Богом, поселены, где мы являемся гражданами этой страны, чтобы Бог давал мудрости правителям. Ну и, конечно же, за этот мир, который лежит сегодня в неведении. Молиться о том, чтобы еще многие-многие наши родные и близкие познали путь спасения Господа. Давайте встанем для заключительной молитвы. Ошибщий «А Бог Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты в милости Своей позволил нам в этом дне, дне воскреснем, быть вместе, слышать истины о том, как Ты, придя в среду человека через воплощение, будучи подобно нам, принявший плоть на себя, ты прожил жизнь, которая в большинстве своем присуща каждому из нас, испытав и изведав все. Мы благодарим, Господи, Тебя о том, что Ты, когда пришло время, и Ты пошел на то открытое служение людям, когда посетил все следующие дни, придя в возраст, служению того, чтобы как Ты был и объявлен в пророках, стать агнцем Божьим для того, чтобы заплатить всю полную цену за грехи и беззаконие всего человечества и каждого из нас. Мы, Господь, благодарим Тебя за то, что тогда это бой, это все было совершено, и сегодня оно, Господь, для нас стало великим благом. Уверовав в Тебя, обретя через веру в Тебя, мир с Богом, Отцом, будучи теми, кто пережили рождение свыше и теперь в статусе чад Божьих идут этот жизненный путь. Мы, Господи, не потому, что сами себя что-то могли сделать таковое, но Ты в великой своей благодати и милости все это совершил, совершаешь сегодняшним днем, что удерживаешь нас, хранишь нас, оберегаешь нас, и никто нас из Твоей могущественной руки не может похитить. Благодарим Тебя за надежду, что Ты, Господи, ведешь нас, а там, где Господи, не таковы. Начиная с меня, с каждого из нас, Господи, соверши свой труд. То, что было недостигнуто по нашему упрямству, нерадению, Господи, разруши это. И Ты ли есть Бог, обладающий всей мудростью? И Ты ли есть тот Бог, Который есть Бог-любовь? Господь, совершит это для того, чтобы в наших душах, в наших характерах, во всем нашем естестве все больше и больше было Твоего, что Тебе присуще, как Богу совершенному, как Спасителю нашему. Благослови Господь нас в следующую неделю, благослови тех, кто сейчас пойдут на работу или в следующей неделе, <клышны> благослови тех, кто... На каникулах с детьми куда-то поедет, благослови, чтобы они были хранимы, оберегаемы. Мы просим Господь и о том, чтобы еще раз те, кто торги нашим сердцам, чтобы слово, которое они слышали от нас и слышат, видят образ нашей жизни, надежд, которые мы связываем с Тобою, чтобы это все в совокупности служило тому, чтобы они пожелали свою жизнь принять тебя. Дай, Господь, эту великую милость для нас, живущих, если это последнее время, то в это время. Если продлевать будешь далее, то Ты есть тот, кто определяет и времена, и сроки у Тебя. Мы же Тебя, Бог нашего, за все благодарим, славим, величим, как нашего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.